Вас приветствует интернет-магазин Sport Экстрим Бибайт». Мы продолжаем наши обзоры про аксессуары для велосипедов. Сегодня покажу вам грипсы немецкой компании XLC, называется J04 модель. Это эргономические грипсы, достаточно бюджетные, хотя сделано очень качественно. Черно-серые, у них очень удобный обхват. В комплект с грипсами идут заглушки руля для того, чтобы грип содержалась на вашем руле и не ерзала. Грипсы резиновые, двухкомпонентные, очень крепкие. У них очень интересный композитный материал, который не дает скользить в вашей руке по грипсе. Длина грип 135 мм, подойдет на любой велосипед. Надевается и устанавливается очень легко. Заходите к нам на сайт, выбирайте для себя грипсы. Такие эргономические грипсы намного удобнее, чем обычные круглые. Они не дают вашей руке уставать во время длительной езды. www.bibike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры.